амперметр включается в цепь последовательно с тем прибором, силу тока в котором надо измерить. Если цепь состоит из последовательно соединенных приборов, то амперметр будет показывать одно и то же значение во всех точках цепи.